Ребят, всем привет! С вами Владимир. Сегодня в этом выпуске видео я расскажу вам, чем отличаются колесные тормозные цилиндры самоподводные, то есть саморегулируемые, от обычных. Также я покажу вам, как за 5 секунд отличить цилиндр. Самоподводной он или обычный. Расскажу вам про диаметры цилиндров, какие куда нужно ставить. Чуть-чуть поговорим про фирмы. Друзья, перед началом видео хочу попросить вас подписаться на мой канал, поставить лайк. Видео будет очень интересным, очень полезным. Если, конечно, вы не какой-нибудь там сверхмастер, ас-профессионал, для новичков, для автолюбителей, это будет видео интересно. Если вам не понравится мое видео, вы всегда можете поставить дизлайк, отписаться от него. Просто потом вы можете забыть. Ребят, старался, записывал. Очень много времени ушло у меня на это видео. Начнем по порядку с 25 диаметра. То есть эти цилиндры устанавливаются на Хантер завода. Они нерегулируемые. То есть не самоподводные. Вот как из чего состоит цилиндр. Для тех, кто не знает, вот он просто... Вот у него манжетики обычные. Вот вторую часть, если снять. Вот, ничего сложного нету. То есть достали, если есть такие желающие. То есть манжетики можно легко поменять. С помощью там поддеть шилом. Манжетики очень легко меняются. Кто вот будет, кому это будет интересно, можно поменять манжетики. Но я не советую этого делать, как бы. Все-таки э, на поршне тоже есть выработка. То есть э, данный цилиндр э, фирмы Автогидравлика. То есть это Уляновский завод, ИП Кузнецов. Николай Михайлович. То есть э, качество очень низкое. То есть сразу в мусорку выкидываем. 25-е цилиндры ставятся на у вас Хантер. Они все нерегулируемые. Также можно убедиться в этом, Взяв, взять коробку, везде каталожный номер 3151, где вы видите эти цифры начала каталожного номера. Это все диаметры 25, они нерегулируемые. Если на Хантер поставить цилиндры с каталожным номером 3160, они будут самоподводные 28 диаметра. Потому что в отличие от 469 УАЗа у них нет регулировочных болтов. Вот я вам покажу опорный диск. То есть вот этих болтов регулировочных на хантерах, на патриотах нету. Поэтому они идут самоподводные цилиндры. Вот, хорошо видно, не знаю. Теперь самое интересное, как отличить цилиндры, не разбирая их. То есть два цилиндра, один цилиндр, каталожный номер 2410. То есть устанавливается на газель, Волга. Ну конечно у вас 469. Ну, везде можно поставить. И цилиндр 469, каталожный номер. Вот, посмотрите, я вам расписал по цифркам. То есть, 3160, 28 восьмой диаметр. Кстати, для тех, кто не знает, 3160 это вот предшественник Симбира. А Симбир это предшественник Патриота. Чтобы было понятно, ну, будем называть э, Патриот. То есть, вот, 3160 у него 28 28 диаметр Хантер идет 25 диаметр 469 идет 32 диаметр чуть позже расскажу почему то есть смотрите отличие самое главное отличие долго всех этот интересовал вопрос никто не мог ответ на него найти я сам то есть, можно сказать, буквально недавно разобрался. То есть, как проверяем. Это 469. То есть цилиндр. Вот, смотрите, можно пальцем вот нажать на него. Он вот пошел, вот он гуляет. То есть, смотрите, для удобства я пыльник сниму. Для удобства я пыльник сниму. То есть вот это обычный цилиндрик, посмотрите. То есть вот состоит еще обычный цилиндр. Он не самоподводной. Внутри непонятная какая-то смазка. Давайте вторую сторону тоже снимем. Как бы в данном случае этот цилиндр, ну, не знаю, куда его можно поставить. То есть вот, ну, в принципе, как, как и в 25-м диаметре, я вам уже показывал. Но у меня вот это эксперт-деталь, вот это вот э, ростовское производство, непонятная смазка там. То есть вот такая вот белая смазка. То есть, ну... Конечно, не знаю, качество, вот он. Ну, все элементарно. Вот, смотрите, то есть свободно, если паш не охотят, то есть вы пришли магазин покупать допустим сильно не давите сейчас я поставлю на место манжетик вот, на место поставил то есть ну сильно не давите то есть вот, нажали если он хоть чуть-чуть ушел а он сильно уходит как бы значит он обычный вот разница это обычно будет. То есть все эксперт деталь, все это тоже выкидываем. То есть берем э, газель, да? И смотрите теперь вот сюда, ребят. Тут пальцем даже смысла нет, Нажимать всем усилием. Я давлю на него. Он, то есть не идет. Видите, то есть нажимаю. Он... Ну вообще нереально его, нереально выдавить. Это вот цилиндры, которые саморегулируемые, самоподводные. То есть вы, когда вам продавец дал его э, и сказал, что это саморегулируемый, то есть можете не бояться сильно давить. То есть если он продавится туда, вот чуть-чуть сдвините, то есть он все, значит он обычный. Повторюсь, конечно. Смотрите, как это новый цилиндр как бы хорошая фирма ну на мой взгляд очень дорого то есть цилиндрик такой фирмы стоит 650 рублей а металлопарт а металлопарту стоит 480 рублей. 28 диаметра. То есть мы также можем открыть он самоподводной. То есть он саморегулируемый. То есть вот. Также взяли его. Вот еще раз покажу вам. Тут. Смело нажимаете, он не продавливается. Кстати, отличная фирма. Я смотрел выпуски, ролики. По-моему, УАЗа База. Там он говорил, что это Китай непонятное производство. Как бы производство зарекомендовало себя очень хорошо. На многих машинах стоят. Я бы тоже себе такие поставил цилиндры, но они 28-го диаметра. А на 469-м у меня впереди стоят барабанные тормоза. Там по кругу стоит у меня 32-й диаметр цилиндров. То есть получается сзади два цилиндра с газели 32-й диаметр. И впереди стоят волговские у них тоже 32 диаметр, они самые регулируемые, а которые идут э, УАЗовский 32 диаметр, э, все, все цилиндры, которые идут на УАЗ 469 32 диаметра, они все нерегулируемые, за счет того, что на опорных дисках там есть регулировочные болты. Также я еще забыл вам сказать, показать, то есть задний цилиндр внутри все дело вот в таком колечке вот сама подводном находится вот такое вот колечко вот такое колечко вот он поршень я снял старый цилиндр свой у меня манжетики вышли из строя вот мой цилиндрик старый с газели то есть 32 диаметр на нем написано вот посмотрите то есть как его менять то есть ну кто хочет допустим вот у меня манжетик порвался то есть ну так для новичков покажу то есть ничего сложного шилом поддеваете манжетик и также эту манжету меняете то есть вот кто хочет можно спокойно поменять смотрите ребят самый главный момент кто вот будет этим заниматься то есть цилиндр у вас должен стоять по горизонтали а когда устанавливаете вот эту шайбу то есть у вас вот это отверстие под колодки должно быть по вертикали соответственно и тут чтобы это колечко не слетело, вам надо вот так вот выставить вот так вот выставить получается сейчас я попробую поставить его на место на витрине у меня может не получиться как они одеваются ну попробую получится. И вот в другую сторону также. Вот выставляем это колечко. Тут мы по вертикали. Вот, не знаю, стараюсь, чтобы видно было на витрине. Ну, манжету я не меняю, я этот цилиндр буду выкидывать. Это я для вас оставил, чтобы показать внутри, что находится у самоподводного. Также я думаю, что на любых цилиндрах, наверное, разница будет в этом колечке. Даже если с ваза взять. Ну, в принципе оно одевается сверху манжетики, то есть одеваются. И вот такой вот ребят вам лайфхак. Смотрите, как снимается цилиндр. То есть ничего сложного. То есть можно там свечной ключ взять и также они спокойно эти поршни. То есть также спокойно вот эти поршни выходят. ну видите, от таких ударов вот такие вот остаются порезы как бы на них. Mm. Ну, вот такие вот. Вот такая вот система. Вот они подводят поршенек ваш получается. Поэтому они самоподводные и Вот еще раз повторюсь. Так. <coughs> это были задние цилиндры. И сейчас еще, ребят, такой вот нюанс. Так, это мы выкидываем в мусорку. Еще я вам хотел показать Теперь для тех, у кого 469 у вас, про передние тормозные цилиндры. То есть там идут цилиндры 32 диаметра. Но если каталог 469, они идут не саморегулируемые. Они обычные. То есть вот смотрите. Туго входит поршень. Хотя я сюда ВД-шки попшикал. То есть вот система обычного цилиндра 469-го. Еще раз повторяю, это для тех, у кого барабанные тормоза спереди стоят. То есть вот 469-й обычный поршень. То есть, вставляем его обратно. То есть ну, обычная система. Теперь я вам покажу Волговский цилиндр. Так, эта фирма опять автогидравлика это фирма как бы производитель вот не знаю первый раз такую вижу ну как бы фирма не играет значение вот он э, волговский тормозной цилиндр тоже у него 32 диаметр вот смотрите я не знаю пыльник сниму легко пыльники снимается. также продемонстрирую вам что поршень вниз у него не уходит то есть это говорит о том что он саморегулируемый ребят и еще на передних цилиндрах не пишется диаметр то есть я расскажу для тех кто не знает вот берете штангель циркуль внутренний диаметр меряете то есть вот он 32 все понятно даже если пыльник стоит вы сомневаетесь какой диаметр то есть ну взяли вот там то есть даже примерно поставили вот вы увидели, что это 32 диаметр Для точного замера, конечно, пыльник проще вот, снять, вот даже Тут пыльники хорошие, они снимаются Вот, замерили Еще раз показываю, как вот Делать, вот. ну не знаю, может кто-то не знает Вот так вот Еще, почему Волговские мне нравится. у них Вот этот штуцер Вот этот штуцер Подлиннее чуть-чуть будет то есть, длине он будет то есть удобнее будет регулировать удобнее будет прокачивать тормоза то есть вот разница но 2 сантиметра есть разница у них то есть в любом случае этот лучше он и самоподводной как бы и у него цилиндрик ну и фирма как бы такая соответственно хорошая этот опять же ортогидравлика я помнить не буду на него даже одевать где-то он улетел это опять же выкидываем так, это выбираем в коробочку. теперь сделаем вывод если у вас впереди и сзади стоят барабанные тормоза вам желательно ставить 32 диаметр то есть эти цилиндры как бы надежные хорошо работают то есть ну, соответственно у вас тормоза под, под нагрузкой, когда вы будете гружены, с людьми, то есть у вас будет э, хорошие тормоза. Соответственно, если вы поставите 28-е, э, ну на УАЗе 469 нету 28-х передних, все идут 32-го диаметра, поэтому в разброс не поставишь. Что касается Хантеров, у них впереди идут дисковые тормоза, ну, в общем, не то, что Хантеров, то есть у кого впереди дисковые тормоза, завода каталог который вы видите 3151 завода идут 25 цилиндры они не регулируем может повторюсь они не регулируемы. и поэтому самый такой идеальный вариант переходить на 28 каталог у них 3160 или можете поставить волговский у них диаметр тоже 28 то есть каталог идет кому интересно 31 на 29 31 10 задний то есть 24 10 вот посмотрите в общем кому интересно пишите в комментариях я как бы вам отвечу если у вас стоят впереди дисковые тормоза завода у вас идут 25 -ые. в городском цикле при резком нажатии на педаль у вас будет равномерное торможение колес. Если вы ставите 28 диаметр назад э, на задние колеса, у вас будет при резком торможении, если резко на педаль нажать, у вас будет зад перетормаживать. То есть, ну, когда вы будете с грузом, то есть у вас будет равномерное торможение. На Патриотах завода идут 28 диаметр, на Хантере стоят завода 25. Ни в коем случае нельзя ставить 32. У вас будет зад очень сильно перетормаживать, потому что дисковые тормоза намного слабее. У кого будут сомнения, что дисковые тормоза хуже останавливают машину, чем барабанные, э, почитайте про литературу про площадь соприкосновения. Ну, это отдельная уже тема. Ребят, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки обязательно, палец вверх. Ну, либо дизлайки там, как вы оцениваете. Пишите в комментариях, всем отвечу. Всем спасибо, всем пока.